Все э, запланированные наши показатели, они выполнены, на то, э, все планы в национальных проектов, республиканских наших проектов, федеральных проектов, все они реализованы. 26 декабря состоялась последняя в этом году встреча главы Республики Татарстан Рустама Миниханова и заместителя премьер-министра Республики Лейлы Фазлеевой с ректорами вузов и руководителями научных организаций региона. Традиционно на декабрьском заседании подводятся итоги года. На правах председателя Совета ректоров вуза Республики Татарстан ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин рассказал о результатах функционирования высшей школы Татарстана и актуальных задачах ее развития. Ректор университета подчеркнул, что несмотря на все все сложности вузам Татарстана удалось улучшить показатели. Например, оборот в Казанском университете за год вырос почти на 11%. Доля внебюджетных доходов выросла с 62 до 66%. Также отметили развитие инженерного направления, которое было поддержано активной работой в тандеме с индустриальными партнерами и государством. Была затронута тема создания передовых инженерных школ. Отдельно уделили внимание передовой инженерной школе Казанского университета «Киберавтотех», ключевым партнером которой является публичная акция. Нервное общество «КамАЗ». Отдельное внимание уделили активному участию Татарстана в программе «Приоритет-2030», которая позволяет вузам получить гранты на развитие. Сюда входят открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление научной и лабораторной базы. «Приоритет-2030» представляет собой программу государственной поддержки российских университетов, цель которой – сформировать к 2030 году более сотни прогрессивных современных учебных заведений, центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Программа направлена на повышение конкурентостей способности России в области образования, науки и технологий. Напомним, что КФУ стал участником трека «Территориальное и отраслевое лидерство». Университет вошел в первую группу вузов. Всего в нее вошли семь вузов России. Победители, помимо гранта, до конца 2023 года суммарно на всю группу получат более 6 миллиардов рублей. В качестве председателя Совета ректоров вузов Республики Татарстан Ленар Сафин акцентировал внимание на запуске первого татарстанского школьного спутника КАИ-1. В разработке малого космического аппарата принимали участие студенты и преподаватели Института радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий, а также лицеисты инженерного лице-интерната КНИТУ-КАИ. 9 августа с космодрома Байконур стартовала ракета, на борту которой был установлен контейнер для запуска наноспутников отметили и разработку химиками Казанского федерального университета материала, широко используемого в авиационной и ракетно-космической промышленности термопласта. Импортозамещающая технология получения термопластов панилинфиленцульфида разработана совместно с предприятиями города. Производство опытных партий термопласта ПФС стартовало на площадке технополиса Химград. Основными производителями данного полимера на мировом рынке являются Япония, Южная Корея, США и Китай. Российский аналог полимера, по данным НОБРНОКИ России не уступает импортному в технических свойствах. Он обеспечивает работоспособность изделий в диапазоне от минус 200 до 220-240 градусов Цельсия, а кратковременно до 270 градусов. ...по созданию термопласса, который работает при температуре от минус 190 в царе мышечной атрофии. Конвертизация начата с компанией «Автис». Этот проект осуществляется с минским тракторным заводом. Ректор КФУ отметил активное участие представителей Высшей школы Татарстана в федеральном проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства». В рамках конкурса «Студенческий стартап» было подано 797 заявок, из которых 135 стали победителями и получили по одному миллиону рублей для развития технологических проектов. Особое внимание в докладе было уделено работе с молодежью. Также Ленар Сафин затронул вопросы научно-технологического развития Татарстана. «Не забыли отметить систему развития экспорта российского образования». Здесь, по словам Сафина, наиболее важным достижением стало открытие филиала КФУ в городе Джизак, где уже учатся 360 студентов. В завершении встречи Рустам Миниханов подчеркнул, что несмотря на сложности, научно-образовательный комплекс Татарстана в уходящем году работал достойно. Вузы и исследовательские учреждения смогли не только сохранить, но и нарастить свое присутствие в национальном проекте наука и университеты, в других стратегических инициативах социально-экономического развития страны. Аделина Абдрахманова, Универньюз. Oh,